Сколько бы ни говорили о том, что упал уровень, нет, реально чемпионату уменьшилось команд. А вот претендентов на чемпионство как было три, так и осталось. В предыдущем чемпионате там лихорадила Динамо, был металлист, хорошо, теперь уже металлисты. Название меняется, а количество, да, количество Просто упало количество команд. Внизу там понятно, вообще все печально. Но в целом нету такого, чтобы уж совсем провала. Единственное, что есть. Есть большой отток денег от нашего футбола. Это вполне может его даже ну, и, и оздоровить. Время показало, что мы можем и не за те деньги играть, оказывается. Я думаю, не что так, не да, так дальше будет еще меньше в небольших командах. И покажет, что можно еще меньше, оказывается, играть. Ну, что можно вообще играть за так называемые европейские зарплаты. Если мы говорим о оплате труда э, в других профессиях, то это подразумевает увеличение зарплат. То в футболе в нашем европейские зарплаты, которые соответственно статуса футболиста, это вообще-то уменьшение. No, Жизнь да, на евро... свои. Надо научиться ну, не зря жить НХЛ, на свои. В НБА сегодня есть лимиты заработных плат, из которых хочешь дорогих, но тогда сокращай дешевых, скажем так, ну, грубо говоря, дешевых спортсменов. Хочешь дешевых, тогда будет больше воспитывай и развивай их, чтобы они стали звездами и живи в меру своих возможностей. Я думаю, что эта ситуация позволит многим переоценить и пересмотреть взгляды на отношению олигархам, я имею в виду, по отношению к своим клубам. Ну, а футболистам А футболистам нет поехать в Европу. Что они есть незаменимые, и что не все к этому масленица. Надо посмотреть, что тот же Олейник вот он молодец, сейчас в заиграл, заиграл. Это человек, который у нас был востребован металлизм. Непор, да, все круто, где-то Витас. В двухлетний вас Риман, э -э -э Много лет. <свят> <свят> да, и Витас вообще был внизу, сейчас это начал не певец Витас. <свят> нет, нет. А, Это, клуб, это да. такой суперклуб, который <свят> да, который содержит Витас, <свят> <свят> да, который выиграл там два матча, но на самом деле все как бы совсем не жирно в совсем не жирном чемпионате Голландии. То есть надо понимать, надо себя сопоставлять с требованиями. Мирового футбола. Ну, И, то есть на парашютике на землю потихонечку. Да, да? да, тихонечко. Либо едь в Европу, живи в более комфортных условиях, в более комфортном мире, но играть за команду, которая борется за чемпионство, игрок в Украине, наверное, сегодня не способен. Пока. Да. В топ-чемпионатах это не. Ну посмотрим, может Ер Ермоленко, как бы, дай бог. Ну, я уже по этим матчам увидел, что он. Ну, ведет себя, хотя посылы в шахтере, в игре с шахтером были, э, Стали, дайте мне посыли. желтую, да, а потом, видно, кто-то ему или крикнул, или он осознал, и, и сборная, и в этом был, ну, я считаю, что примерным парнем был. Дай Бог, чтобы она так сохранилось.